Я ученица 24 потока курса агента-миллионер Александра Санкина. Сегодня мы заканчиваем данный курс и хочу вам вкратце поделиться своими эмоциями. Во-первых, это совершенно новое представление о нашей работе, во-вторых, это, конечно, огромный заряд позитивных эмоций, огромнейший заряд. В третьем это изменение твоих жизненных установок, понимание и расширение твоих целей и большой круг единомышленников, которых собирает Александр.